Привет, дорогая. У меня снова телефон Привет, сел. Уже... Да, у меня... Я уже перебила, думаю, как я так? Меня... Я уже с двумя телефонами, с двумя интернетами все равно. У меня два телефона, интернет. У меня просто утром малышок приходит. И чтобы он не плакал, даю ему шок погрызть. Я забыла о том, что он его и смоктал. Я поставила на зарядку и поняла, что это ну, бесполезно. Бежала теперь на балкон за другой зарядкой. В общем, вот. Привязь. Так вот, да, не подумала, не подготовилась. А это не просто фантастика, это так это. Да, это, это то, что телефон и зарядки, это, это вообще норма, по-моему, Ой, слушай, да, у меня уже прям вот был такой момент, когда телефон у меня не выдерживал, я должна была быть на связи, и мне мои ребятки с чата собирали... Кристинки сбрасывались на новый телефон, это была их инициатива, чтобы я была на связи, потому что я ничего не могла поделать с этим. У меня выбивала аппаратура, ломались, вот берем блендер муж, и он работает, беру в руки я, он не работает. И эта фишка, короче, э, в росте психического тела астрального то есть психическое тело вспоминаем. Есть физическое тело, первая чакра, вторая эфирная, сфатхиестана, э, а третья это астральное тело. Когда будет вот, проработка третьей чакры солнечного сплетения, да, э, это психические наши эмоции, умение принимать других. И вот когда оно такое большое, объемное, мы начинаем немножечко нервничать, торопиться, э, не можем как-то себя сдерживать. У нас прорыв энергии бывает такой. У меня даже Э, на моей практике с клиенткой вырубила весь этаж Ну Просто вот мы сидели, да, у меня я заряжала телефон, вначале просто отключился телефон, потом мы поставили вот уличка с Краснодара и раз, хоп, и вылетел весь Это было невероятно, да. С энергетикой так оно. Здорово. Рассказывай, делись, давай. Нам всем интересно, как ты на своем не езде, как ты на автономии поживаешь. Да, все замечательно, все, да, все классно. Тут ко мне приезжали ребята из другого города, из Краснодара. Но они приезжали порисовать по нейрографике, и мы с ними проработали этот нейрографик с психоанализом. Вот, но тоже вот они в Геленджике были на, вот, в автономном доме как раз с Настей. Тоже рассказывали. Ну здорово, им тоже все понравилось. У них первые были такие продолжительные, сухие, которых раньше до этого не было. То есть все таки это, конечно, когда ты не один, особенно когда ты в команде, приезжаешь специально туда, это, конечно, очень здорово мотивирует. Поработали ]па... с ними. Это даже поле, энергетическое поле. То есть это влияет... Да, конечно. Да. Только мы сейчас и говорим как раз, ты ведь о чем говорила. Вот. Ну, приехали потом, мне через несколько деньков отписались, говорят, что здорово, конечно, отзывы классные. Но и мне, конечно, очень приятно, что я чем-то смогла помочь, разобраться в себе. И вот... Ну, мотивируют, конечно, мотивируют, когда люди приходят, когда не могут там... Некоторые прям приезжают. У меня на следующей неделе тоже ребята хотят приехать. Они вообще хотят с севера приехать. Не знаю, насколько они говорят, мы хотим вживую посмотреть. Ну, конечно, это здорово, это приятно. И вот если получится, то, возможно, в четверг я поеду сама, съезжу в Краснодар. но мне там нужно будет делам съездить. Mm -hmm. вот. И если будет... Ну, меня пригласили ребята тоже, говорит, приезжай к нам, поболтаем, там как раз вот, если, не знаю, может быть кто-то слышал из ребят, а сейчас вот многие у Вовы, у них такая предпрактика ретрита Вовиного, может быть о Вове тоже слышали, он... нас Я не все ролики, если честно, у него смотрела, я знаю, что он был на сухих днях 40 дней он был максимально без сна, и он пробудился. Не знаю, как насчет просветлился или нет, как бы это немножечко разные вещи, да. кто в этом разбирается, это как бы пробуждение это перед тем, как ты пробудишься. Но, возможно, ты не пробудишься, потому что это такое состояние, что оно как мерцание, кто-то за него сразу же схватывается, а кто-то как бы остерегается. Но это на самом деле другие краски, и Наработки прошлые. не все готовы. Я думаю, да. как вот. жизни, да. То есть и даже вот этот вот легкий подход к автономии, либо да, сложности какие-то это все же наработки прошлых жизней, в первую очередь. Здесь ни в коем случае нельзя говорить, что это легкий труд. Это неимоверный глубокий труд, Но... труд да, где работаешь над собой не просто вечером там, или не ем, а во всех фронтах работаешь с осознанностью, работаешь со своими установками, с психикой, с телом своим, да, нужно проработать все свои дыры, это очень важно, вот, и да, да, да. получается у людей с прошлой жизни есть определенные наработки, вот они всплывают, поэтому кто-то прозревает, а кто-то нет, и в этом вся история. А я решила на этой неделе на Страстной тоже выйти. У меня сегодня третий день, вот. У меня интересно, всего лишь 200 грамм падает э, в сутки. А, но я пообщалась с Ольгой Совой. Я, я держу с ней связь, вот. Она говорит, что это много для того, чтобы остаться при своем весе. Можно выходить на у нее такой опыт, что можно выходить на более меньшем весе. Ну, не знаю, я посмотрю, мне очень комфортно, сейчас себя ощущаю. А, то есть, получается, за трое суток минус 600 грамм. И есть не хочется, и состояние такое... Nuevo, иногда бывает тяжесть в животе, но тяжесть, знаешь, как будто бы именно спазм, как будто, знаешь, так медленно начинает стягивать живот, медленно начинает стягивать. Вот. Как то в интернет, нормально? Нет, это... Да, да, да, да, у меня тут шарятся потихонечку, заходят, то можно лимончик, можно это, можно порисовать, я так пытаюсь отмигиваться, сегодня без наушников решила, поэтому... Ну, классно. Я, да, наконец-то интернет нормальный, здорово. Единственное, я себя не вижу, у меня тут эти люди, которые подключившиеся бегут, но мне самое главное тебя смотреть. Я твой голос, я на тебя смотрю, с тобой общаюсь, ну тоже ты самое главное. Глаза в глаза. Да. Вот. И я вообще, получается, что э, себя ощущаю, знаешь, вот э, почувствовала такой спазм, как будто бы что-то в животе не хватает, как будто бы начинает спазм расти появляется желание есть. Э, и оделась тепло, мне стало легче. Но потом э, э, я поняла, что здесь нужно что-то более глубокое, я залезла в ванну. Я залезла в ванну горячую и поняла, что здесь спазм не только живота, а у меня расслабились и почки. То есть это так мягко произошло, тело начало возвращаться, стрессовать, да? И я просто распарилась, и я вышла опять снова человеком. Не есть, ничего не хотелось, классно. И вот это дыхание длинное, спокойное, где как будто бы ты без дыхания. То есть... У меня воздух заходит, но он дальше не проходит, как будто бы здесь. Я это переняла от состояния щитовидки. Когда бывает удушье щитовидки, то здесь как будто бы воздух отрывается. Mm -hmm. И вот получается какое-то глубокое дыхание внутри длинное. И вот у меня живот сам по себе, он долго вдыхает, долго выдыхает. Вот нос, он может просто дышать, наслаждаться этим свежестью воздуха. Но вот у меня таким образом это происходит. Ну, посмотрим, что дальше будет, не знаю я. Я не ставлю перед собой цели никакие. То есть для меня, ну, как не цели, в плане выйти на автономию. Для меня основное это состояние внутреннее спокойствие и, в первую очередь, не падание веса. То есть у меня сейчас, скажем, метр шестьдесят восемь я была, буквально до последнего, как не вытянула позвоночник, сейчас у меня 1,70 метра вернулась, как в молодости, у меня стали ровные позвонки. Прикинь, я выросла за год на 2 сантиметра. И вес у меня сейчас 48,200. То есть это край такой веса. Но у меня фигура стандартная, то есть как бы, ну, одинаковая, 40, там, 88-89 грудь и попа такая же. Далее она вот у меня сейчас 64 было, осталось 61. То есть как бы вот запасы, которые были, Сузилась, но я сегодня была сейчас опоздала, потому что была на работе индивидуальную практику, она у меня идет очень сильно. То есть я просто не просто работаю физику физикой упражнения даю. Я потом 20 минут даю прожимание кулаками, точки отцу и девочка сегодня охала и ахала ты сегодня говоришь прям огонь! Я говорю, да, я сегодня в угне. <св> <св> я сегодня, она встала, такая прям больная. Она у, меня, у нас специфический клуб нацеленный на здоровье, на женский именно клуб. И женщина сегодня была со вставной коленкой у меня. А, то есть там специфика упражнений, а, работа с тазом. То есть мы разбираем исток, разбираем психосоматику, почему, откуда. И она ушла из китайского салона, а, где там вот проминают буддисты всякие там и так далее, да, и говорит, здесь нравится совмещать все в одном занятии, растяжкой и работы всего. Я от этого, честно говоря, кайфую. То есть я именно поехала, я приехала, пробегала мимо весов, встала, у меня такая зависимость есть, и плюс 300 грамм. То есть я поработала физически, да, это о чем, вот откуда берется вес. Я промчалась на сегвей, сквозь скорость, я утром в дождь со снегом гуляла, с кайфушестью такой прям вот в парке одна. Так, блин, благодатно, ну просто огонь. И вот от каждой прогулки плюс 100, плюс 200, плюс 300. То есть я отыгрываю обратно, поэтому как будет, не знаю. Вот. Такие у меня новости. Ну здорово. Да. У меня я хочу сказать по новостям, что за эту неделю. Ну, во-первых, очень-очень удивительно. У меня вчера у меня были накрашены ногти. Ну, как он? Лак, шелак? Я не знаю, как он правильно называется. Вот. Но у меня последнее время что-то вот прям не захотелось красить. Но у меня вчера он просто, просто отпал. У меня а абсолютно ровные, непошёрканные ногти свои. Вот они вот без всего сейчас. Вот. Я их просто единственное, что подстригла под корень. Вот. И они мне просто, я вчера лежу, они мне просто вот один я вот беру, они мне вот так вот просто легко, легко и просто отпал. Видимо, вот пластина что-то начала выделять, вот. Лак у меня сам автоматически сошел. То что из физики, то что из физики еще что, еще у меня наверное несколько дней назад, ну наверное дня вот ребята приезжали, я им то, что, если честно я в днях запуталась, когда Э, сон немножко проходит, то есть то в днях путаешься. Вот. Несколько дней назад, так скажем, у меня э, сам отвалился сон. И это очень такое чувство, э, как бы его назвать-то, назовем его просто новое, но немножечко вот в таком подвешенном состоянии. То есть объясню, почему. Когда мы искусственно убираем сон, то есть мы, например, думаем, что вот сегодня мы два часа поспим там, кто-то 20 минут, кто-то 4 часа, неважно. И мы как бы знаем, что мы будем делать в это время и тоже привыкаем к этому. А тут появилось такое состояние, его несколько дней нет вообще, то есть он ушел вот полностью от слова совсем. И получается так, что когда ты предполагал, что вот ты не будешь спать, ты что-то себе планировал, то ты вот это как бы планом и ты немножечко как бы еще вот из, из этой жизни как бы цепляешься за этот план, а тут по ним получается, что он отошел и у тебя освободилось еще время и оно освободилось то да? а ты все равно привык там где-то два часа поспать где-то еще и это видимо даже не столько привычка поспать, сколько э, какой-то своеобразный такой остатки вот этого страха, то есть на автономии страх он проходит, он его очень он, у меня, например, был очень такой жесткий комок, который вот я прорабатывала. А потом он отвалился. И здесь с, от, с отпадом сна, я не знаю, насколько он отвалится, если честно. Может быть, я посплю, может быть, не посплю. Но, тем не менее, вот, вот он отвалился полностью. И есть такое в голове, вот ловила себя на мысли, что меня возвращает мое тело в ум. И как бы немножечко дает мне страха, что а как ты сейчас вообще без сна? Mm. И я вот лежу и думаю. И тут на днях я приехала домой очень поздно, часов 12. И я ехала домой, и еду в машине, думаю, скорее бы домой, спать хочу, не могу, прям неимоверно рубит. Я приехала домой, ложусь, и вот как только легла, вот вроде вот вообще, только легла, на этом боку неудобно, на этом боку неудобно. Повошкалась, повошкалась минут 20, и поняла, что через 20 минут я все, у меня сон ушел куда-то. Мне не удалось ни подремать, ничего. Я понимаю, что я уже вот не усну, я просто встала и пошла. И я вот э, в эти моменты, вот это уже было, э, когда вот такое случилось, это уже были третьи сутки, я понимаю, что третьи сутки, вот он вот есть вот это дикое желание, как только я его собираюсь реализовать, это желание, то оно mm -hmm. сразу же, ну, в течение минут оно пропадает. И это тоже такое новое какое-то ощущение себя. Потому что вроде как физическое тело хочет, но то ли физическое тело уже отстает немножечко от психики на сегодняшний день, либо как это, еще, видимо, я до конца это не прожила, и как оно будет, посмотрим. Но вот на сегодняшний день, вот да, вот он просто взял, вот отвалился разом. И такое необычное состояние было. И еще хочу сказать, мне вот звонили ребята, женщины мне звонили из разных, из разных городов, из разных стран. И одна женщина мне тоже сказала, вот я хочу выйти на автономию, никак не могу. И я спрашиваю, как бы, а на автономию выйти, чтобы что? То есть чтобы просто сам факт автономии. И вот она так размышляла, размышляла. Она говорит, давайте я вам перезвоню, я сейчас подумаю, я никогда не отвечала на этот вопрос. Вот. То есть я понимаю, что люди, выходя на автономию, даже не понимают, для чего им это. И когда она мне перезвонила, она говорит, вы знаете, вы мне задали такой вопрос, на который я до сих пор не могу ответить. И я понимаю, что люди себя из одного шаблона еды кидают в другой шаблон, не еды. А... На самом деле это равноценно абсолютно, когда ты не понимаешь именно вот, вот этот вот перепад из шаблона в шаблон, он абсолютно равноценный, он не нужен. Вот. Поэтому, когда мне говорят, вот я не могу выйти, я говорю, ну может быть, это не, не нужно сейчас, или может быть, это не для вас? Они говорят, ну как, мы же все автономны, мы же все э, рождены автономами. Я говорю, да. Я говорю, ну мы все рождены с двумя ногами, э, ну практически все, да, давайте вот, вот просто больше. И практически все мы можем бегать, но это не значит, что мы будем бегунами все. Точно так же, как и автономия. То есть каждому она нужна для чего-то. Она не нужна вот так вот просто, чтобы вот чтобы было вот с, одно, с одного на другое. Как бы нет, это не получится, это вот абсолютно не нужно. И вот когда люди не понимают, для чего им это но очень стремятся они как мне кажется они просто на сегодняшний день подсаживают еще на один крючок свое тело что им в дальнейшем сыграет не факт что хорошую службу принесет им это а да, я согласна это как сыроедением помнишь кто-то говорит что сыроедение это прекрасно а кто-то говорит что сыроедение это просто отстой я говорю да? вот фишка в том что вы идете потому что тело просит либо вы так хотите, потому что знаете, что это классно, но вы не понимаете для чего. И здесь тоже может быть. А извините, не есть это совсем, да? Это не просто заменить там витамины на другие витамины. Это ну прям сразу урон по минимуму, как гормональная система. Это минимум. Не считая, да, всего остального в физике. Но у меня со сном, ты заговорила, Мне все идеально со сном, я легко не сплю. Я себя укладываю свет спать. Мы с тобой такие прям два полюса, я прям кайфую. Я себя всегда укладываю спать. Мне вот, Я говорю иногда, стукайте мне по голове, чтобы я уснула. То есть мне сложно, допустим, отказаться от чего-то, чтобы не побояться да, уйти в глубину практики. То есть я в плане еды, сейчас у меня это вода. Так, вот, активированная вода и чуть-чуть а, для вкуса, чуть-чуть, то есть у меня с палец, ну, с два пальца на стакане кокосовой воды, и все остальное активированная вода. То есть считаю, что я практически на воду, поэтому мне легко так вышло из сухой, Совсем другие ощущения вообще, никаких ломок, ничего вообще нету, кайфуша. А, но вот у меня с основным так. Настя, когда общались с чате, Настя говорит, не спите, Крис не спит. Я знаю, что у кукли на Маринке также. Я, говорит, Крис, не сплю, я говорю, хайфово. А вот пожрать, говорит, я могу сорваться. Какие-то внутри там вот установки работают в плане страха, да, что вот, а вдруг не получится именно, а что без питания сложнее, да. Есть а осознание того, что питание это сложно бросить, вот что. А со сном у меня такого нету. Я часто очень не спала, я понимаю, что это же железа, я могла из-за нее не спать, она так работает. То есть спишь, не спишь, вообще это связано с гормонами шишковидной железы. Вот шишковидная железа, когда она очищена полностью, то сон легко регулируется. Ты можешь поспать, можешь не спать, да, и ты сейчас это ощущаешь, это классно. То есть произошло такое, тадам, и кровать вот. Тут знаешь, Светик, спрашивали у тебя добрый вечер. Расскажите для тех, кто не в курсе, что у вас сейчас происходит. Я думаю, что это, наверное, к тебе вопрос. Вот что у меня происходит. Но ну, я, в принципе, наверное, сказала, что происходит. У меня с 14, с 14 марта я убрала еду и воду и минимизировала сон, но сейчас он отключился. И вот пока. Пока я не кушаю, не пью. Как мне говорят, насколько ты зашла, я не знаю, насколько я зашла. Но э, я вообще так думаю. У меня был 41 год, у меня был опыт э, питья, еды и спанья. Возможно, я сделаю себе опыт 41 года, когда я буду не есть, не пить и не спать. А там посмотрим. Пока у меня нет никаких планов, я себе не ставлю вообще ничего. То есть я... Каждым днем настолько позволяю себе быть честной с самой собой. И от этого я получаю неимоверные эмоции. Вот даже взять то, что вот у нас сейчас в Краснодарском крае очень часто дожди шли. Сейчас вот как-то уже получше, слава богу. Дожди шли, а я очень люблю езду на велосипеде. То есть для меня это прям мой наркотик, от которого я не собираюсь отказываться, потому что мне кажется, что это классно. И вот дожди идут, идут, идут, идут. А я понимаю, что мне вот в доме мне, э, э, мне не хватает воздуха. То есть да. мне вот прям меня распирает. Прям. Да, кожа да. а я... И я так хочу поехать покататься на велосипеде, я понимаю, ну как бы дождь, но дождь нехорошо, потому что вот там и куча-куча отговоров. Что думаю, стоп, кому нехорошо? Но мне это хочется, да. мне же, наверное, просто нужно быть просто аккуратно, если я поеду по трассе, просто нужно аккуратно ехать. И все. Я собралась, поехала на велосипеде в дождь, но он такой был как бы не левить, но такой дождь. Это такое чувство просто не уверен. Во-первых, это чувство кайфа, то, что я себе все-таки разрешила сделать то, чего я до этого не делала. Потому что, ну, как бы на велосипеде в дождь не катаются. И во-вторых, когда вот это вот ты едешь, и вот эта вот свежесть, во-первых, все начинает свести. Вот эта вот красота, э вот это вот дождь, вот такое ощущение, что вот я какое-то как очищение. Это, конечно, невероятно классно. И действительно все начинает сбываться вот с такой вот силой. То есть я только подумала, что думаю, блин, ребят бы как-нибудь посмотреть, надо бы как-нибудь приехать. Все, мне Сашка звон... пишет уже там на какой-то там день, там на следующий там или через день, мы к тебе собираемся ехать. Вот. А потом с ними поговорили, мне позвонила девочка э с Ростова. Вот. Она говорит, вот я так-то так-то, вот я люблю танцевать, я говорю, так надо дальше танцевать, продолжать. Она говорит, вот и мне Настя сказала. Я думаю, блин, так давно с Настей не общалась. Думаю, надо позвонить. И мы как раз поехали в это время в Краснодар э, в ночь. Вот. Мы часто ездим, если куда-то ехать, то мы часто очень ездим в ночь. То есть мы э, до вечера детей контролируем, потом они ложатся спать. А так как мы не спим, в принципе, мы поехали уже по своим делам, съездили, как правило, под утро или днем уже мы на месте. И все, и поехали в ночь в Краснодар. И... Ей, что-то такая скукотища какая-то, я думаю, что-то как-то мне скучно, вроде то неохота, то неохота. И Настя звонит. Mm. Вот. Я думаю, слушай, говорю, не поверишь, говорю, вот только говорю, тебе сегодня думала, вспоминала, что надо позвонить. Вот, и мы с ней там проболтали, там, ну не знаю, сколько там, может быть, час, может быть, еще что-то. Вот она как раз в Грузии сейчас находится. Тоже, ну, блин, классно, когда вот это вот сбывается, все просто на раз-два. То есть вот мы сейчас тоже планируем переезд. И планируем переезд. И сначала нам вот один вариант подворачивается, потом другой. Потом сейчас уже вообще подворачиваются такие варианты, что уже ближе к морю. Я думаю, вот думаю, так, надо как-то немножечко притормозить и четко сформировать свое желание, что ты хочешь. И я понимаю, что вот в этом состоянии, вот оно действительно, оно настолько быстро вот это вот все реализуется. И это не волшебство. Это просто моя энергия высвобождается с каждым днем все больше и больше. И когда я б... начинаю, скажем, да. Больше себе. себе ещё, ну, да, да. Еще что... когда я себе перестаю врать, то я хочу, потому что вот эти вот шаблоны, лучше туда поехать, для детей там школа лучше, для детей там спорт лучше. Когда от этих шаблонов освобождаешься, что лучше для детей жить. Ни школы, ни секции, а лучше, когда они будут счастливы от чего-либо. И когда ты перестаешь себе врать вот этим вот, то просто все простраивается неимоверно. Просто вот такой поток идет энергия. Это... Ну, это классно. И я понимаю людей, которые находятся в автономии, почему они не хотят выходить в авто... уходить с автономии. И почему они возвращаются снова и снова. Да. Только я попрошу не путать автономию и голодание. Потому что на автономию, на автономию можно зайти с первых суток сухих, угу. а голодать можно и 10 дней, и 40 дней, и 100 дней. И можно это просто голодать, не, ты не можешь, можешь не войти в автономию. Это тоже нужно учитывать. И кто хоть раз был в автономии, я думаю, таких очень много людей. Они меня точно поймут. Да, это такое состояние мне также... А в свое время, год назад, я не верила, что я могу жить в центре Москвы, что мы переедем. И оно как-то все само по себе, я почему-то стала уверена, что это мое, а почему я не могу там жить ближе к родственникам. И мне раз переехали родители в Подмосковье, и я в эту трассу, по этой трассе переезжать буду, делаем ремонт. И ремонт такой, который я там вот хочу, как мне приятно, оно все сформируется. И как только происходит зажор какой-то, то именно зажор, то есть э, э, зажор в плане воды, то есть я кокосовую воду с водой пью только сейчас, а для меня это еда. Как только я много выпью, у меня ребенок плохо учится, это, это понятно, я понимаю, это не ребенок виноват, это я виновата от того, что я э, не такая чистая, не позволяю течь энергии, я не реализуюсь по максимуму даже в своих близких. И чтобы мои близкие реализовались по максимуму, мне нужно держать чистоту, мне нужно над собой работать. И для меня это стимул такой определенный. Вот. И это реально работает. И я, допустим, шла, здесь ребята спрашивали, да, как вы вышли. Вот, допустим, у меня само по себе все отваливалось, я не делала практики никакие. Но у меня было четко, то есть 10 лет назад там 11 мяса, животное, через полгода рыба отвалилась, через 9 месяцев там молочка. но ну, грубо говоря, я веган 9 лет, наверное, где-то так, может чуть больше, неважно. Ну и потом, через год я ушла на сыруху. Сырухи я подъедала вареное очень долго, несколько лет. И на сыром я, наверное, на чистом сыром. Ну, года четыре, наверное. А два года я на автономии, то есть я ем, не ем, ем, не ем. вот. И ну, шла на МОНО больше полугода, наверное, всего лишь пять предметом у меня было. До этого я полтора-два года ничего не пила. И потом поняла, что я не хочу жевать. У меня вот, ну вот мне ну вот мне лень жевать, я не хочу. Это прям, знаешь, живешь, у меня прям будто челюсть такая, знаешь, как Такая вредная лошадь, упирающаяся, которая не хочет. <смех> вот челюсть прям вот отказывает жевать. И тогда я поняла, ну все, значит, мне пора пить. Я, это были смузи, и в смузи лень было цедить. И я поняла, что для меня это соки. И вот с сентября у меня было немножко морковных, потом апельсиновых. Полгода апельсиновых ничего мне не посерело, зубы мне не отвалились. Вот. И я их чередовала с сухими. Вначале мне было сложно сухие делать. Я прям не могла напиться. Думаю, ну и хрен с ним. Думаю, думаю значит, так надо, и отпустила, вот. а потом я поняла, что у меня запах, извиняюсь за подробности, появился аскорбиновой кислоты, когда ходишь по маленькому туалету, туалет, значит, передоз витамина С, по другим симптомам тоже глянула, да, похоже на то, и я поняла, что нужно идти на кокос, потому что кокос это белок, с белка легче выходить сухий, как только кокос появился, все у меня сразу пошли сухие дни, такие хорошие. Угу. Вот. У меня еще ребята приезжали, как раз спрашивали какие-то вот мои фишки, так скажем, да. Я могу сказать, что у меня был. Я тоже чистки, я не принимаю вообще. Я не могу, ну, как бы чистки это не мое, то есть у меня и организм, и психика отталкивает это может быть, если кому-то чистки заходят, чиститесь, пожалуйста. Я как бы я не против, я не за, я просто рассказываю свой опыт. Вот. И у меня было, ну, бывает такое, что, например, на третий, на четвертый день очень хочется пить. Не есть не хочется, не выходить в сухих не хочется, но вот пить хочется. И я знаю прекрасно, что когда я начинаю пить, я не могу напиться, но ну, это я так. И когда вот зашел разговор про эти чистки, я думаю, так может у меня организм просит именно почиститься в этот момент. И я приняла для себя решение, то есть этим всем я очень люблю там поразмыслить, какие-нибудь там себе неимоверные замки настроить. Я думаю так, чтобы клетка не опухала, потому что как только попьешь, эта клетка ты можешь даже в туалет потом не сходить. У Тебя это просто как губку все впитается. И чтобы этого не было, я решила себе заварить такой ядреной полынь. Она же очень горькая, прям горечь-горечь неимоверная. Но как... ты ее в обычном состоянии пить очень сложно. Но когда ты находишься на сухих и ты хочешь попить, ты вот стакан вот этой вот полыни, ну, желательно там, чтобы он был не горячий, естественно, такой. Тепленький комнатные температуры, ты его выпиваешь залпом, потому что тебе хочется пить. Но после того, как ты его выпиваешь, во-первых, это как антипаразитарка идет, после того, как у тебя что вот это вот подгорело, оно все выучищается, и клетка вот этой горечью, она ей не напитывается, то есть ты э, не отекаешь после полыни. Вот сколько ты ее выпила, столько она у тебя и прошла через весь твой организм. Вот, это первое, что я лично на себе испытала и что мне подсказало мое тело. Потом, что еще могу сказать? Еще вот когда на какой-то день, ну у всех по-разному, в зависимости от организма, когда бывает такое, что уже сушит рот и у тебя во рту полностью белым вот белый, белый налет. Белый налет, и у меня было такое, вот я четко чувствую, у меня белого налета как такового не было, но у меня было такое, что у меня как бы зубы прилипали друг к другу, и вроде как хочется почистить, а вот это вот химическая пасту не хочется в рот, то есть вот состояние такое. И я ходила по магазину и смотрю гвоздику, то есть я никогда не пробовала гвоздику, чтобы там какие-то чаи заваривать, еще что-то. Я как бы не травница в этом отношении. Но у нас организм настолько, видимо, вот я не знаю, это какая-то генетическая память там, либо это вот, что, я не знаю, откуда это взялось, но мне прям захотелось этой гвоздики. Я даже не знала, если честно, как она выглядит внутри. И я ее купила, там вот такие вот палочки маленькие. цветочки, да. Вот это... да. Да, да. И я ее положила под язык, рассосла. Там Потом я, конечно, прочитала, домой пришла, прочитала, что это такое. Там очень много эфирных масел. И когда ты ее кладешь под язык, тебе вот этой вот палочки хватает почти на час, чтобы ее полностью рассосать. И за этот час у тебя очищается полностью. вся Весь рот очищается. Зубы прям вот этот налет уходит. И за счет того, что ты ее подсасываешь, как бы слюна выделяется. Сначала она такая как бы густая, а потом прям вот за счет вот этих эфирных масел она очень приятная и свежая. И это для меня был такой выход. Ты как бы ничего не съела, ты вот рассосала эту палочку, и дальше идешь, как бы мне вот хватило двух дней. То есть я не помню, на каком это дне было, но предположим, третий и четвертый. Вот третий и четвертый я по одному разу это сделала и пошла дальше уже спокойно, то есть мне настолько это помогло. И еще я пробовала вот, вот эти вот два таких моих самых коронных способа, которые меня всегда выручали. Ну и еще такое было у меня, что мне нужно было ехать куда-то, и у меня была очень жуткая слабость. Прям вот она не хочется не есть, ни пить, но ты понимаешь, что тебе нужно либо поесть и попить, потому что ну вот просто ты ничего не можешь делать. Вот ты настолько вялый, ты как -то, что, что -то вот... Э да, да вот, оно а. прям, вот такая прям апатия. Да. Вот. И я думаю, что у многих, кто в здоровом питании, у многих она дома есть. Гималайская соль розовая. Вот буквально вот этих вот кристалликов, ну, наверное, на каждый вес по-разному. Вот мне вот два кристаллика хватает. Я два кристаллика под язык положила, и буквально через 20 минут я уже была такая бодрячком. То есть, видимо, соль немножечко приостановила процессы Натри. ощущения. Натрий обезвоживание останавливает. Все правильно. А гвоздика да, вот. от грибов. На третий день чистится поджелудочная железа. Я просто все это изучала и говорю, рассказываю. И я еще употребляла зиру, потому что у меня почки, так же как у кого почки, мочеполовая, берете, рассасываете. Можно с вечера замочить вот. соус, сделать, для, кто еще кушает для салатов, потолочь. Да? Но вот так же зиру, я прям ходила с зерой. Я прям по чуть-чуть ела. У меня в каждой сумке были пачки открытых этих палочек, этих гвоздичек. Гвоздик, она не только чисто надбеливает зубы, еще плюс ко всему, да? О. Эфирное масло, кто не, не хочет там сосать и так далее. Эфирное масло можно прям капать в жидкость себе, кто пьет. Но нужно такое пищевое, атотера, допустим, люблю. Это дети болеют. Кто-то этот Лизабакт, я своим на ночь под язык гвоздику, и также они выздоравливают. Вот К утру намного лучше, как будто ты всю ночь лечился. Вообще бактерии во рту развиваются раз в полчаса в геометрической прогрессии. Это научные данные такие. Раз в полчаса, представляешь, как это много. Поэтому гвоздика, она очень, она очень долго работает, на самом деле. Пока не будет вкуса, пока все эфирные масла не будут, это так же, как и зира. Она тоже такая ядреная. Это классный выход, здорово. Но ну, а натрий, да, это э, бывает, вот у меня старший тянет. Это эфирная верно. Даже когда человек когда нерв... не хочет, но... да Когда гормональная система подвижна от нервной системы, у меня ребенок старший, он не любит соленую пищу, но он ест соль именно крупинками, так правильнее даже. Он прям берет эту соль и подсасывает. И он сразу живой, подвижный, активный, не такой пассивный, без депрессухи. Это реально работает. Вот. Ну расскажи, как ты пришла к неедению? Да, через веганство. Сколько лет вот народ спрашивал здесь, будет интересно. У нас еще есть 15, наверное, минут 10-15, вот. Чтобы... Mm -hmm. Но я в предыдущих эфирах, в принципе, рассказывала. Это есть, наверное, и у Кристины, и вот у нас Павел занимается канал АвтополСтар, он тоже выкладывает наши ролики. Спасибо YouTube. ему огромное за это. Mm -hmm. Да. Вот. Ну, а так я пришла к этому через болезнь. Я астматик с такими на таких насильных гормонах я сидела. И после того, как от меня отказались врачи, я э, утром проснулась, э, изначально я проснулась сыроедом, потому что я понимала, ну как проснулась, я не засыпала, то есть я понимала, что если я усну, я уже не проснусь. Э, кто э, сидит на сильных, гормонах, те меня поймут, потому что, когда гормон ставишь сильную дозу для человека, то очень сильно начинает работать как минимум сердце, тахикардия сильная, и ты понимаешь, что если вот это передоз этого гормона, что, скорее всего, если ты уснешь, если будет глубокое дыхание, то ты уже не проснешься. Да. Вот. Да, это вот первый мой шаг был в сыроедение, я тогда пошла в сыроедение, это было лет девять назад, по-моему. В сыроедение я ушла, и я знала, что можно три дня сухих делать. Я их просто ждала каждую неделю. Раз в неделю я делала три дня сухих. Конечно, у меня родственники очень переживали, потому что говорили, что я очень худая, что я скоро умру с таким весом. У меня еще рост до метр пятьдесят восемь. Сейчас, кстати, метр шестьдесят на два сантиметра я вытянулась. Вот. вот, поэтому это смотрелось как бы да, как вообще подросток-подросток такой. Вот и когда у меня второй приступ был уже через несколько лет, то есть я сыроедела, очень долго сыроедила, потом я ввела варенку, вроде как все хорошо было, и когда ввела в варенку, опять начал набираться вес, опять начало питание другое, образ жизни другой, и у меня случился еще один очень такой тяжелый приступ после которого врачи, они даже не выехали, они спросили, сколько и чего я себе поставила. А я объясню, что я была уже, на, как бы я уже настолько болела астмой, что я сама себе могу ставить внутривенные уколы. Вот. Я знаю все пропорции, я знаю все дозы, я знаю все лекарства, все гормоны, которые ставятся астматиком. Вот. То есть я до, до больницы не доезжала, как правило, потому что это очень долго, и я знала, что я не всегда могу как бы дожить до скорой. вот И вот второй как раз у меня приступ был, и врачи меня спросили, они уже знали, я несколько лет на одном месте жила, скорая уже знала, что по этому адресу идет какой-то астматик И они меня спросили, сколько чего ты поставила, я им сказала, то-то, то-то, какие улучшения, никаких. И они мне сказали, они говорят, знаешь что, моя дорогая, мы что, приедем? Мы тебя забрать не заберем, и тебе уже ничего не поставим. У тебя все превышено уже. Приехать зафиксировать твою смерть, и мы потом рапорт будем писать. Угу. И, конечно, для меня это был шок, но сейчас я понимаю, что это, наверное, было мое спасение. Я поняла опять, что мне нужно срочно выходить на такое жесткое сыроедение. Я вышла вот на жесткое сыроедение. Меня немножечко отпустила. Я за эти, за этот день нашла ролики Насти. Вот не ролики, а ролик. У нее тогда был один ролик, единственный, где она, по-моему, то ли в Тае, то ли еще где-то. Вот она первый свой ролик снимала, как раз ее, по-моему, <связать> Наталья Радова снималась, да. если не ошибаюсь. Да. Малой И тогда еще да. Да, да, да. И вот она тогда вот этот ролик. Я и почему-то вот мне он так срезонировал. То есть я думаю, ну, как бы, а что терять-то? И с ней я взяла консультацию. Это было то ли 30 декабря, то ли 31 декабря. Что-то такое, что перед Новым годом. И мы с ней поговорили, и когда я узнала от нее, что можно, оказывается, в принципе, не кушать, я тогда вот первый раз вот осознанно вышла на 9 дней сухих. Потому что я уже говорила, что неосознанно я до этого была три с половиной месяца на сухих, когда у меня была, была вторая беременность, у меня был очень сильный токсикоз. И токсикоз был от всего, даже если я понюхаю еду. И поэтому я просто перестала говорить родственникам, что, что я не ем, чтобы их не беспокоить, чтобы они не, не переживали за меня. И я тогда убрала еду, и уже потом, наверное, когда у меня пошел второй триместр. Мне уже врач говорит, ну ты как бы не прибавляешь. Я причем и не убавляла в весе. То есть вот я какая была, такая была. У меня животик рос, но у меня вес не уходил. И она говорит, ну что-то странно, вроде как уже 3,5 месяца, уже почти 4 месяца, а у тебя вес не приходит. Давай-ка ты ляжешь в больницу. И тогда я как бы понимаю, что у меня вот этот вот страх на меня опять накатил. Да. Я же как бы ответственная ребенка, да все такое. Я думаю, надо, наверное, покушать. О, я Ясни сейчас, пожалуйста. Угу. Да. И э, вот тогда я начала опять в себя пихать, но, наверное, я недели за две себя приучила по новой есть. Вот тогда у меня был э, такой опыт именно через токсикоз, вот такой первый длительный срок. А самый-самый первый, когда я помню, это я уже говорила, это мне было 8 лет, я была, меня отправили лечиться э, в санаторий, и в санатории я там заболела, меня положили в лазарет, а там был лазарет на две кровати, со мной лежала девочка, ее на следующий день выписали, и мне она оставила вот такую вот игрушку Буратино, плоский Буратино, там у него ручки, ножки, там вот так вот делают. Но для ребенка новая игрушка, то есть я ей увлеклась. А там особо на нас не смотрели, то есть ее выписали на следующий день, мне там ставили еду, ставили, забирали, ставили, забирали. Я была увлечена новой игрушкой, я даже не подходила туда. Я не пила, не ела. Вот, и через восемь, через 9 дней мне как бы сказали маме, говорит, ну, как бы вы ее забираете, мы не собираемся нести ответственность, ребенок ничего не ест. Это был тоже вот такой вот опыт 8 лет, который я помню. Вот. А так, да, за счет болезни я вот это вот наш... за болезни я вышла на автономию. Получается, три с половиной года, вот я вот в практике, у меня разные были периоды, то у меня постоянно, то есть я иногда была в каскадах, то есть я день ем, день не ем, два дня ем, два не ем. То есть у меня разные каскады были, вот такими каскадами я баловалась, бывала по полгода, по году, то есть у меня четкий, у меня прям график и сел Потом просто начала выходить. А потом я просто посчитала, что ну, как бы у меня психика готова. Как бы, почему не попробовать такой опыт? Насколько? Не знаю. Как оно будет? Не знаю. Но пока хорошо, пока здорово. Пока, если есть какие-то вопросы, я с удовольствием делюсь. Вот. Но некоторые вопросы, с которыми обращаются люди, я понимаю, что э, за час я их не смогу проконсультировать. Да. Я понимаю, что их нужно вести, вот как вот делают некоторые люди, вот марафоны, например. Эти марафоны действительно тем людям, которые хотят выйти по каким-то своим причинам, а у некоторых действительно есть причины выйти вот в, это, а, в неедение, либо в сыроедение, либо в малоедение, в сокопитие, неважно во что, по каким-то своим причинам действительно у них есть, но самостоятельно они с этим справиться не могут по какой-то причине. И это классно что те ребята, которые есть, они проводят эти вот марафоны. Вот меня тоже спросили, будете ли вы с Кристиной проводить марафоны? Эм, но если я думаю, что если будет запрос, то, наверное, тоже будем проводить, как бы был бы запрос, а там уже время, я думаю, найдем. Да. Как оно будет? Ну да, мой сегодня третий день, просто вот, ну, блин, вообще ни с чем не сравнить. Я именно пошла, сейчас считается страстная неделя. Я обычно раньше соблюдала все это. Подумала, ну, для меня соблюдение, которое иногда то пьет, то не пьет, да, и то один вид это сок этого плода кокосового, подумала, что лучше всего будет отказ. И как-то оно само по себе. И это реально работает голова. То есть все это от головы по-другому не могу сказать. Потому что я всегда хоть ешь, хоть не ешь. Но всегда у меня вес приходил или уходил от психического состояния. Это четко прослеживалось у меня с детства. Вот. Но у меня как бы основная задача это выровнять мои кости. То есть, мне объясню, у меня копчик не просто, как у всех людей, вот так вот, а он у меня загнут был вот так вот. То есть у него конец торчал вовнутрь. Сейчас я выпрямила у меня вот так вот. Я уже залажу через таз, и я ощущаю кончик. И он у меня раскрывается дальше. То есть я работаю с костями, и все, что я себе сделала, 4 крыши, там 2 протрузии, там бла-бла-бла, куча испорченных органов. Но самое основное – это вот щитовидка, узлы, которые были сантиметровые под э, операцию. Я их хранила, берегла долго, но потом решила с ними расстаться. И для меня сухие дни – это выход. Но долгие сухие я не могла делать, мне легче было э, жидкостями идти. Потому что психика моя, она не выдерживала, я чувствую накал страхов, установок, и я это поэтому делаю плавно, то есть у меня такая внутренняя. Ну и плюс ко всему я эмпат по натуре, энергопрактик, я когда общаюсь с человеком, я чувствую человека, мне с детства было сложно определить мое это или не мое. И вот только с возрастом я научилась работать как энергопрактик, у меня глубокие медитации. И я работаю сейчас с людьми, и я когда работаю с человеком, я понимаю, у тебя сейчас вот здесь болит, я чувствую на себе это. А сейчас я тебе работаю это. Я понимаю, куда нажать, потому что я понимаю, что у него не просто вижу это, а я чувствую на себе это. И когда я, не доб... я добиваюсь того, чтобы меня отпустило вместе с ним. И вот эта особенность определенная очень долго давала зависимость от страхов. То есть я точно так же, когда я вышла на сыроедение, мне муж куда-то групп закажу. Там, допустим, когда я Свекровь узнала, сказала: "Ты, ты умрешь, у тебя откажут органы, дети останутся одни. Пожалуйста, начни есть." Я говорю: "Ну хорошо, я буду есть." Я сказала, но сама я шла своей практикой. Вот это интересно. И потом я уже поняла, что это просто от внутреннего неуверенности. Это отклик у людей такой идет. Да. Вот. Я боюсь, что эфир скоро закончится уже. Вот. Думаю, что нужно это все заканчиваем. Ребята, извините заранее пишите вопросы, чтобы мы могли отвечать на вопросы тоже, потому что вот я, если честно, кто что пишет, я вообще ничего не вижу, потому что у меня все на, на лице, на белом фоне. А я вот все, что могла, прочитала, все, что есть, да, «Добрый вечер, Баку», и потом два вопроса основные сказали, «Классно, спасибо, пожалуйста». Вот. Настюшка у нас здесь присоединилась, Настюшка, пока. Привет. Пока, да. Вот. В общем, такие дела. О, Настюшка сердечко прислала. Я тебя перевожу. Еще yeah. давай сохраняй тогда эфир. Ребят, приходите uh -huh. в 8 вечера также будет эфир. Обязательно. Пишите вопросы. Мы все разные. И собирая по ниточку, да, это называется проявлять свою креативность в психологии. Из разного опыта мы строим свой опыт, тот, который ни на что не похожи. Это такое внутреннее классное состояние, когда ты делаешь себя сам. И ты этим зажигаешься, и ты становишься сильнее. Вот, это очень важно почувствовать, поэтому спрашивайтесь любые вопросы вообще. Там мы разберемся уже. Все. Всем до... спасибо, ребята. Спасибо, спасибо, давайте, всем пока.